всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия скоро уже закончится великий пост и совсем недолго осталось до пасхи так что я предлагаю вам подготовиться возможно удивить своих родных и близких и навязать вот такие вот милые подставочки для яиц здесь у меня настоящие яйца вставлены конечно же пока еще не крашеные до Пасхи далеко. Вот. А когда да, я буду вязать, я буду примерять вот этим яичком, которое оплетено бисером. Кстати, у меня на канале вы также можете найти мастер-классы по вот этим пасхальным яйцам. И я, наверное, оставлю для вас ссылочки на эти мастер-классы, чтобы вы могли легко их найти. Итак, для работы сегодня буду использовать полиферный шнур карамель baby это шнур 2 миллиметра длина 200 метров вес 150 грамм по составу 80 процентов полиэфир и 20 процентов камешлом приобрести такие шнуры можно в магазине пряжа центр рф я обязательно оставлю для вас Ссылочку под этим видео. И по промокоду 3086 вы можете получить в этом магазине скидку 10%. Выбор оттенков в магазине просто огромный. Обязательно переходите по ссылке, посмотрите, какие есть там цвета. У меня вот в данный момент представлена лаванда. Это у нас прага, это бургунди оливковый, это пурпурный. И я уже использовала для работы вельвет и тифани. Для работы я использовала крючок 4 миллиметра. Для того, чтобы заправить хвостики, возможно, вам понадобится крючок меньшего размера. Ну и, конечно же, зажигалка для того, чтобы опалить края жгута. Итак, начинаем вязать. Для начала мы... Должны сделать петлю амигуруми. Вот смотрите, вокруг двух пальчиков обкрутили шнур. Тут придерживаем его. Вот у нас рабочая нить. Под петлю заводим крючок. Достаем рабочую ниточку. Снимаем вот это кольцо с пальчиков. Тут все придерживаем и провязываем эту петельку вот у нас получилась первая петля мы будем вязать с вами вот в это кольцо 12 столбиков с накидом поэтому сейчас я делаю еще одну петлю и у нас эти две петельки будут заменять первый столбик с накидом Итак, делаем накид вот так вот крючком обвили рабочую нить Ныряем вместе с этим обвитием в петлю, захватываем рабочую нить и вытаскиваем еще одну петельку. То есть у нас с вами получилось на крючке 3 петли. Провязываем первые 2, осталось 2 петли на крючке и еще 2 петли. Вот получился вот такой столбик. Вот таких столбиков с накидом нам с вами нужно провязать двенадцать штук. Накид в петлю захватили, провязали первые две и еще две. Еще один столбик получился. Снова накид в петлю провязали. Первые две и еще две. Таким образом вяжутся столбики с накидом. Я бы вот подтянула немножко эту петельку, чтобы мне удобнее было держать. Все, вяжем 12 столбиков самостоятельно. Итак, 12 столбиков провязано. Помните, да, что вот эти первые две у нас идут как за столбик считаются. Теперь я беру вот эту вот ниточку, хвостик, и тяну за него. Смотрите, у нас петля затягивается. И все столбики встали у нас в такой вот кружочек. Теперь смотрите, вот у нас первые две Дольки-косички, мы под них заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и продеваем эту же петлю в ту, которая у нас была на крючке. Мы с вами сделали соединительный столбик. Так, вяжем второй ряд. Второй ряд у нас будет состоять из столбиков без накида. Вот я сделала сейчас одну петлю, провязала воздушную, это у нас будет как первый столбик. Дальше, в следующие, видите, две петли косички, заводим крючок, провязываем столбик без накида, снова в это же отверстие провязываем второй столбик без накида. В следующую петлю мы будем провязывать 1. То есть, мы чередуем 1 столбик, 2, 1, 2, 1, 2. Сюда мы завели крючок, вытащили петлю, провязали. Видите, у нас тут накида нет, этот столбик получается короче. Тут 1 у нас. Дальше В следующую мы должны провязать 2. И так чередуем. То есть, всего мы должны провязать 18 столбиков в этом ряду вяжем дальше самостоятельно Итак, я закончила этот ряд смотрите вот тут у меня провязаны две петли и начинала я то есть вот две петли тоже а начинала я с одной воздушной петли которая у нас идет за столбик вот за них мы зацепились вытянули петлю и точно также сделали соединительный столбик то есть всего у нас сейчас 18 столбиков третий ряд у нас будет снова состоять из столбиков с накидом значит мы должны здесь сделать 2 петли подъема и третий ряд все столбики с накидом мы будем провязывать за заднюю стенку что такое задняя стенка вот они две петельки за которые мы вязали ранее а в этом ряду мы с вами должны будем зацепиться вот за эту стеночку. Итак, накид за заднюю стенку провязали первые две и вторые две. Точно так же мы будем чередовать один столбик и два. То есть в эту петлю мы провязали два столбика, в следующую петлю за заднюю стенку мы провяжем один столбик В следующую петлю снова 2 и так далее вяжем до конца круга самостоятельно Итак, ряд провязан и мы видим что вот здесь у нас остались видите видные петли они нам сейчас пригодятся чуть позже Теперь мы с вами делаем соединительный столбик, как обычно, и теперь смотрите, что мы делаем: вот у нас петля, одну пропускаем вот в эту столбик с накидом один, столбик с накидом в эту же петлю 2, столбик с накидом в эту же петлю 3 четыре и пять то есть мы с вами связали вот такой лепесток теперь снова пропустили петлю в следующую петлю делаем соединительный столбик то есть мы его не провязываем а эту же петлю протягиваем через ту которая на крючке вот у нас получился первый лепесток Снова пропустили петлю в следующую. Вяжем пять столбиков с накидом. Два, три, четыре и пять. И снова пропустили петлю вот сюда. Делаем соединительный столбик все вот у нас два лепестка и такими лепестками нам с вами нужно обвязать все по кругу и так когда мы с вами закончим все лепесточки у нас получится вот такой цветочек сейчас нам нужно точно также сделать соединительный столбик возможно тут одного столбика вам не хватит это ничего страшного смотрите я завожу сюда крючок провязываю соединительную петлю и нам сейчас нужно прокраситься вот к этим вот петелькам в принципе можно было бы здесь отрезать шнур спрятать хвостик и отсюда начать новым кусочком шнура но я не люблю резать материалы. Вот поэтому вот такими соединительными столбиками я сейчас вот сюда подкрадываюсь, так сказать. Вот и в итоге у нас получилось, как будто бы мы цветочек сюда закругляется, лепесток этот. Теперь смотрите. Берем, можно даже вот так вот немножечко согнуть в этом месте, где у нас с вами оставлены вот эти стеночки, да. И вот за эти стенки мы вяжем столбики без накида. То есть вот это первый столбик, следующую смотрим стеночку, вот она, второй столбик. И так провязываем столбиками без накида. По кругу за все вот эти вторые оставленные стеночки они у нас передние были Вы за задние вязали а передние мы оставляли все продолжаем вязать дальше итак провязали первый ряд и вот здесь вот в первый столбик который мы провязывали делаем соединение снова поднимаемся двумя воздушными петлями следующий ряд будем вязать столбики с накидом то есть в каждую петлю провязываем по одному столбику с накидом так довязали этот ряд смотрите у нас уже прям проявляется а, подставочка тут все очень хорошо тянется так что не переживайте яйцо у вас в любом случае должно будет влезть если вы будете вязать точно таким же шнуром и вот здесь мы снова делаем соединение так но вот этой высоты нам будет маловато я здесь провяжу еще один ряд столбиков без накида в принципе вы можете здесь варьировать и вязать, не столбики с накидом, а, например, несколько рядов столбиков без накида. Смотрите сами, на какую высоту вам захочется поднять вот эту подставочку. Все, провязываю этот ряд до конца. Итак, закончила я очередной ряд. Вот так уже выглядит наша подставочка. И чтобы вот эта верхушечка, край смотрелась более завершенно, сейчас я, ну, во-первых, сделаю соединительный столбик. То есть, помним, да, мы вытащили рабочую ниточку и протянули через петлю, которая была на крючке. И я предлагаю обвязать вот этот вот край такими же полустолбиками. Ну или соединительными столбиками. Вытащили, сразу продели в петлю. Вытащили, сразу продели в петлю. Вот таким образом. Вот видите, край такой получается более толстенький и завершенный. Видите, косичка по краю пошла. Все, довязываем до конца этот ряд. Итак, а вязку я закончила. Расправляем все. Сейчас пока доставлю эту петельку подальше, чтобы она у нас не распустилась. И примерю сюда вот этих лебедей. Вот, смотрите, как красиво они смотрятся. Вот такая вот красота. Все, теперь нам осталось завершить вот эту петлю правильно чтобы было все красиво и спрятать хвостик Итак, я обрезаю конец ниточки при полю хвостики чтобы не распустились и смотрите что я здесь буду делать вот у меня была последняя петля я ниточку из этой петли вытаскиваю сюда наружу теперь я завожу крючок вот под эту петельку достаю хвостик и увожу сюда же откуда у нас выходит нить но нам надо смотреть с изнаночной стороны, Достать и лучше это сделать маленьким крючком будет удобнее. Вот, то есть, видите, я в эту же петельку завела крючок, но с изнаночной стороны. И теперь вот эту нитку подхвачу и уведу ее на изнаночную сторону. И у нас с вами будет красивая ровная косичка по краю. А здесь мы сейчас спрячем этот хвостик также при помощи маленького крючка. Прячем надежно этот хвостик. Я уже не буду тратить ваше время. И точно так же вот этот вот начальный хвостик нити мы с вами можем спрятать вот в этих вот начальных столбиках которые мы вязали с вами в первом ряду Вот, надежно увели и где-то возможно отрезали лишнее все расправляю здесь у нас все красиво можно еще и. Эту подставочку отпарить. И поселяю сюда лебедей. Вот и все. Вот такие подставочки у меня готовы. В общем, за вечер можно навязать их много-много-много. Вяжутся такие подставки очень быстро. Это я вам просто в мастер-классе показывала, как вязать столбик с накидом как без накида как соединительный столбик а на самом деле вяжется это все очень и очень быстро напоминаю что полиэфирные шнуры карамель Бэби вы можете приобрести в магазине пряжи центр рф и по промокоду 3086 получить скидку целых 10 процентов ну что ж я надеюсь что вам понравились мои подставки для пасхальных яиц и у вас появилось желание связать такие кому-то в подарок или для того, чтобы украсить свой пасхальный стол. У меня на этом все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока. Встретимся в новых мастер-классах.